внимание, чтобы оно стало острым, как игла, и направьте навстречу голосам. Хорошо. Сегодня я наблюдала за людьми и, кажется, нашла лучший способ ничего не добиться в жизни. Это потрясающе. Угадаешь? Ничего не делать? Заниматься чем-нибудь бессмысленным? Ждать? Нет, нет и нет. Итак, Правильный ответ – поставить большую цель и каждый день заставлять себя к ней двигаться. Разве не наоборот? Попробую объяснить. Предположим, человек заставляет себя справляться с трудностями каждый день, а их только становится больше. Что произойдет? Человек перестанет этим заниматься? А если все окружающие говорят ему, что надо переламывать себя – Рано или поздно его организм начнет бунтовать. Верно? Они называют это лень. Состояние, в котором не хочется делать то, что якобы нужно. Они даже ругают себя за это качество. Но это же глупо. Организм просто отказывается делать то, что его истощает. Если постоянно переламывать, будет сопротивляться еще больше. Я полагаю, с таким подходом люди... Как это у них говорят... Выгорают? Верно. У тебя есть альтернатива? Да. Суть в том, что для достижения цели нужно забыть о ней и расслабиться. Не вижу логики. Да. И это самое интересное. Смотри внимательно. М -м -м, сегодня жарко. В окно моей башенки светит яркое солнце. Надо задернуть шторы. Вот так. Прекрасно. Стало прохладнее. Теперь я могу записывать вашу историю. Сейчас найду вас. А, вижу. Вокруг пустыня. Желтый песок, ясное синее небо, жаркое солнце. Над барханами колеблется воздух, как над горячей плитой. Температура высокая. Градусов 40-50. Как пахнет редкими сухими растениями или пылью и раскаленными камнями. Горячий песок печет ноги, даже сквозь обувь. Но эту пустыню нужно пройти до конца. Масштабная цель. И как часто бывает, когда начинаешь амбициозный путь, чувство воодушевления, задора, легкие упругие шаги, Сейчас кажется, что чем резче двигаться, тем быстрее достигнешь цели. Посмотрите вперед. За Барханом. Песок поднимается. Из него появляется фигура. А вон там еще. Сколько их видно? Пять, может быть, десять. Напоминают людей из песка. Вроде сказочных големов. Охраняют выход из песков. Придется сражаться. На пути к большой цели всегда встречаются препятствия. Но какая разница? Ведь вон там видно край пустыни. На поясе ножны. Достаньте свой меч. Он узкий или широкий? Хороший баланс. Сталь красивая, искрится на солнце. Рукоять обернута кожей или тканью. Удобно ложиться в руку. Можно сделать несколько пируэтов, разогреть мышцы. Прекрасно. Вначале часто возникает желание разобраться побыстрее. Вперед. Мышцы работают, ноги отталкиваются от песка, сухой воздух врывается в легкие. Впереди первый враг. Прыжок. Мощный удар. Лезвие врезается в песчаную фигуру. Но ощущение словно бьешь по камню Рукоять вибрирует Резкая боль в руках Нужно больше усилий Разворот Замах в плеча цельтись в шею Песчаная голова отлетает в сторону Это не так просто Запястья побаливают Но сейчас кажется Если поднажать Получишь результат быстрее вот еще один перекат Удар снизу Голем резко уворачивается Песчаный кулак влетает в челюсть Перед глазами меркнет, мелькают красные всполохи Сердце бьется, как сумасшедшее На губах металлический привкус Цельтесь в ноги Сильный размах Связки рук стонут Нога рассыпается. Он теряет равновесие. Осталось воткнуть клинок в грудь. Меч высоко над головой. Удар! Пот затекает в глаза, жжется. Дыхание тяжелое. В голове мелькают мысли, что не стоило рубить вот так, с сгоряча. Слишком много сил уходит. Но остановиться уже сложно. Хочется напрячься еще сильнее, преодолеть себя, проявить силу воли. Кстати, где там граница пустыни? Кажется, уже ближе. Что если ускориться? Перейти на бег. Руки и ноги работают, мышцы напряжены. Сердце держит высокий темп, хотя двигаться уже сложнее. Во рту пересохло. Нужно забраться на вершину бархана и посмотреть, скоро ли кончается пустыня. И еще чуть-чуть. Ноги плохо слушаются. Двигаться в гору тяжело. И вот вершина барханов. Посмотрите вперед. Конца пустыни не видно. Это был мираж. Сухой воздух вырывается из обветренного рта. На виски давит. Отсюда видно, что впереди десятки, сотни големов. Чувство разочарования высасывает силы. Голова кружится от зноя. Веки тяжелеют. Волевой ресурс истощен. Это цена за напряжение и попытку взять свое резким порывом. Перед глазами мелькают образы. Как когда засыпаешь. И принимают очертания зверя. Большие, понимающие глаза. Мощные мышцы перекатываются под шерстью. Это ваш спутник. Может, он хочет показать другой способ прийти к цели? Из-под лап пробивается родник. Холодная вода плавно течет по руслу. При взгляде на нее появляется чувство умиротворения, спокойствия. Мышцы расслабляются. Русло ручья проходит через пески и пересекает границу пустыни. Было бы здорово двигаться, как эта вода, не торопясь в удовольствие. Легкое касание мокрого носа возвращает к роднику. Спутник исчез. Можно подойти и выпить ледяной ключевой воды. Приятная прохлада прокатывается по пересохшему горлу, проходит около сердца, в живот. Он делится своим настроением состоянием, стилем жизни. Волна брызг окатывает лицо, сердце забилось чаще, перед глазами снова пустыня. Как вы себя чувствуете лучше? Может, похоже на чувство, которое возникает в отпуске? Приятное, радостное ощущение, когда выходишь из рутины, Понимаешь, что все равно достигнешь цели. Значит, можно получить удовольствие от пути к ней, вместо того, чтобы преодолевать себя. В груди плавно нарастает холодок. Идет где-то из глубины живота или из центра груди. Словно внутри маленький ключ с ледяной водой. Жар пустыни уходит. По венам, по мышцам расходится приятная прохлада, приводит мысли в порядок. Лишние эмоции утекают, тело расслабляется. Рано или поздно пустыня кончится, но пока по венам струится эта прохладная энергия, можно чувствовать себя спокойно, даже если цель далеко. Поток становится сильнее. Прохладный, мягкий, берет на себя тяжесть тела. Может попробовать подняться плавно, аккуратно. Тело как будто пересекает в позицию стоя. Двигаться легко, свободно. Переливаешься из одной позиции в другую. Мышцы невероятно гибкие. Приятно тянутся. Ощущение словно внутри течения, которое можно контролировать, не напрягаясь. Интересное чувство. Может, сейчас хочется включиться в него? Смотрите. В лицо летит кулак одного из големов. В животе что-то разливается, как набирающий силу поток. Время замедляется. Лжух. Мощный импульс из середины тела относит в сторону, как волна. Руки и ноги двигаются вслед за ним. Движение точное, ловкое. Уворачивайтесь от следующего удара. Все как в замедленной съемке. Когда не загоняешь себя, растворяешься в потоке. Начинаешь успевать все, что нужно. Прохладная энергия струится по вене. Импульс. Бах! Зрелищный уворот. Можно нырять, подпрыгивать, сделать сальто без напряжения. Не так важно, когда достигнешь цели, если процесс приносит радость. Что если у этой энергии есть другие свойства? Что если превратить ее во что-то интересное? В таком состоянии раскрывается фантазия. Импульс в центре тела нарастает. Поддерживайте его. Нежно, мягко. Бах! Рука сама отлетает в вбок и выплескивает из ладони невероятной красоты оружия. Внутри него переливается водяной поток. Рукой можно почувствовать мощную вибрацию меча, его силу. Какой цвет? Белый или голубой? Внутри мерцают светящиеся точечки. В этом состоянии получаются необычные, красивые вещи. Приближается очередной голем. Рука взлетает, как плеть, и рассекает его. После взрывного движения тело останавливается. Поток плавно двигается внутри, восполняет силы. Перетекайте из одной формы в другую. Клинок блестит в луну. Свете, отражает звезды. В такие моменты легко принять любую форму для преодоления препятствий. Песочные болванчики падают на землю и рассыпаются. Можно покрутиться вокруг себя, голова приятно кружится. Настоящее водяное торнадо. Клинок свистит, как бритва, двигается с невероятной скоростью. Лезвие вспарывает воздух невесомости Кажется, можно взлететь. В этом состоянии появляется чувство вдохновения. Словно все получается само собой. Последнее мягкое движение. Все закончилось. Даже жалко, что так быстро. Кажется, можно продолжать танцевать так всю ночь. Клинок превращается в воду. Она потихоньку втягивается в центр тела. Приятный холодок. Перед вами выход из пустыни. Песок закончился. Под ногами журчит ручей. Возможно, тот самый, что был во сне. И плавно утекает в рощу из тропических растений. Теперь ваш мозг знает, что нужно делать. Сегодня, если появится ощущение, что нужно срочно, любыми средствами двигаться к цели, можно остановиться и вспомнить, что дорога может быть длинной. Но если переключиться на процесс и разрешить себе получать удовольствие, интерес, время в пути пролетит незаметно. И, оглядываясь назад, можно будет с гордостью признать, что это было прекрасное время что вы взяли от него все, что можно взять. И получилось сделать то, чего вам хотелось.